Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Энтэ, канал Каналекс Games, а мы с вами идем в "Привет, сосед". Привет, сосед. Вот такие вот делашечки, пирожочечки. Короче, еще ничего не смотрел, не смотрел, не играл, но на типа в раннем доступе там предзаказы всякое такое. И э, я видел такой момент, что она короче фризит. Блять, максимально жестко просто фризит. О, уже, уже я увидел, уже я увидел этот скачок. Так, ну это наш журналист, который пытается найти детей, я так понял, провести расследование в своем городке. Вайрон Кросс. Как это так, по-моему, называется? О, о, о, о, о. Да, Вайрон Кросс. Блять, там кот в капюшоне. Опа! А вот и наш сосед из прошлой части. То есть всем похуй, да? Он как бы забрал ребенка. Да уезжай быстрее! Бля, а никого не смущает, всем насрать, да, я так понимаю? Блять, это что было? Это ж даже за чупакабри на меня вылез? Хорошо. Так, ой, ой, ой а что так резко? Чувствительность мышь, чуть-чуть меньше. О, так попроще, полегче. Вейрон Кропс Римара. Ну, поехали. Так. Ага, надо найти шестеренки. Вижу ключ. Раз, есть. Вот вторая. Бля, какие-то звуки такие страшные. Вижу лом. Забирай. ничего нету там была доска которую можно в принципе снять опа отлично наверх ну пошли наверх даже интерактив такой есть типа он ползает руками они а не... бля еще и ноги и руки видны вот это вообще круто так есть еще одна Это уже у нас красная. И надо зеленую. А вот и зеленая. Разбитое стекло. Чего? А! Ну да. Как же можно было не догадаться. А куда дело зеленая? Вот. А! Точно. Надо выбирать. Ничего. Сейчас вспомним. Сейчас вспомним. Там он кто-то сидит да видишь вон там вон кто-то есть блять че что так сука резко появился-то сосед-соседушка но если вспоминать прошлую часть конечно жизни он не давал вообще от слова совсем О, фрезы. Вот о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил. О чем мышка видна? Ладно. А, ладно, это не фрезы, это телевизор. Размытие, наверное, оставим, пусть будет. Так, ну это все мои камеры, правильно? Не знаю, что это... Мы это заберем. Кто-то сидел в кусте. А это что? А -а -а. Ну, короче, я прочитал, что это просто весь город, это моя песочница, и я могу здесь делать, что хочу. Можно еще наверх, кстати, забраться. А как выйти назад? О, еще и цеплять что-то можно Охуеть Это вверх, контрол вниз, правильно? А как выйти из нее? Ага, все, я понял Вон налетает, ну пусть летает Так, ладно, пока прикольно Но единственное, что мне не нравится, это фрезы Два дня, 8 часов Welcome to Raven Cross Как-то печально молния ударила во все это дело Погнали наверх Мы можем подняться, все нормально Но мы типа репортер, я так понимаю Мы видим расследование, у нас вышка своя, у нас короче своя база Вон у нас камеры да хренище камер, я хочу сказать Хорошо, с чего начнем? Я предлагаю начать с первого дома Поехали с первого дома ну, Первый дом у нас получается Вон тот синенький, да? Но, надо посмотреть, возможно, что-то здесь есть еще. О, у меня лом остался. Что-то есть еще, что я не забрал. Не-не-не, забирай, забирай его, пожалуйста. Не оставляй. Вон сосед коп. Там кто-то ездит, кто-то уезжает. А, нет, это повторяется запись. Давай-ка мы сейчас нашего. Нашу камеру заберем, чтобы она там не летала Блядь Блядь Сука, нет, стой, подожди Я люблю тебя Пусть она к нам вернется Милая, я все прощу Вернись назад А как взлететь теперь а вот тяжеловато управлять забирай так бля, забери ее так все берем лом я предлагаю идти в первый дом а можно сохраняться нет она само сохраняет возле моего дома бегал куст живой там кто-то был ну это, короче, я так понял, все это песочница, где мне нужно что-то найти, расследовать, я так понимаю, детей. Детей, которых, видимо, похищают. Вот мы будем их искать. Так, ну это первый дом. Ну я не знаю, надо ли нам в него. Но он закрыт. Тогда мы можем все остальные обойти. О -о -о -о. там вон еще что-то крутое. Ладно. И здесь закрыто. Так, этот проход тоже пока закрыт. А вон там... Опа! А вон там кто-то ходит, значит туда можно попасть, в теории. Но он прям ходит возле дома. Там стоит полицейская машина, значит туда не пройдешь. А наверх можно подняться? Ну, в детский домик. Можно. По кайфу. Бля, а еще выше нет? Ага. А если я сделаю вот так? А я не могу туда залететь Ну погнали на соседа посмотрим Стоп, а это случайно Не тот сосед просто переоделся Это тот сосед просто переоделся, крыса ты Это же он Кого он высматривает? Он меня высматривает, сто процентов Предлагаю вот так вот сейчас просто посмотреть его дом Цветочки Возможно, где-то мы можем зайти Опа А вот и подвал Не понимаю, зачем нам камера пока это Что она может хватать Но я думаю, мы разберемся Пока, пока пускай... Так, музыка, бля, веселая, кайфовая. Опа-па-па-па, там и амбар есть. Но я не могу пройти за коповской тачки. А здесь он мне мешает пройти. Хорошо. Я думаю, его ничего не смущает, правильно? Забирай камерку. Я смог убежать? Потрясающе. Так, берем лом. Берем лом. Опа, а вот и музыка тревожная началась. Опа. А вот я и в доме. Так, у него здесь и сейф И тоже таймер с часами Он зашел? Так, возможно пригодится Пока сломан Блять, зачем я это сделал? Еще кубик Не знаю зачем кубики, но Нет. Пароль надо будет узнать. Стоп. Нет, ничего не было. Все, у меня есть куда сбежать если что а что за свечи флус а флас? флус флус это его дом так он опять вышел на улицу потому что я пошумел опа детская игрушка это что-то да значит там еще лежит книга какая-то. Но взять ее нельзя. Главное, чтобы он меня не заметил. Ебать, беги нахуй! Сука. Так, а это то место, куда я въехал. Значит, это он. Это то место, где я въехал. И вот здесь он меня вырубил. Я так думаю, мне нужно найти мою камеру сначала. У меня есть задание, журнал заданий каких-то. Я знаю, что это просто песочница. Он опять на улице? Сука. Он пошел. Куда он пошел? Так а что за дверь? Нихера тут замков мне нужно столько ключей найти. У него в доме, правильно? О, папа, папа, папа, па Тихо, тихо, не надо, дядя. Пока, пока. Я нихера не понимаю вообще, что надо делать. Насколько я могу понять, мне нужно расследовать все это дело. Ага, места нету. Так, скорее всего, вот эти буковки нужно будет куда-то оставить. Вот только куда. Опа, еще одна буковка. Но места нету. Мне бы ножницы найти смотри-ка еще одна комната а в этой комнате я был ладно мне нужно попасть наверх у меня есть кубики детские которые нужно куда-то пристроить вот только куда здесь нужны ножницы Где у соседа могут быть ножницы? О. О. Ёбаный в рот! А, он за мной не пошел? Он за мной не пошел Но у меня, я так понимаю, только один дом пока, да? Или там тоже кто-то стоит? Нет, там никого нету Насколько я могу понять, у меня только один дом Пока что Там тоже что-то интересное наверное, только один Но у меня есть два дополнения это, видимо, с другими соседями. Хорошо, надо подумать, куда кубики девать. Потому что, ну, типа, куда и куда, куда-то куда их надо же запихнуть. Так. Вот мы здесь, получается. Да тут, вот этот дом соседский. Куда кубики девать? Да, видите, у нас слежка только за одним домом. Значит, только этот сосед, а он еще и коп, получается. У меня есть кубики Ага, я не отображаюсь в зеркале У меня есть детская игрушка Но что-то нихера непонятно Ладно, погнали обратно к нему Надо всеми силами, правдами, неправдами Как-то попасть к нему в дом на второй этаж Вот только где ножницы взять Так, ну я ему уже разбил окно Вот здесь Где-то же что-то должно быть так, Красный, синий, зеленый, желтый Красная единица Один Надо теперь найти остальные кубики Один в унитазе был И один в холодильнике Четверка это желтый Четверка желтый а -а -а, Либо 6, либо 9 Это синий Четыре желтый 4 желтый 1 1 6 8 4 1 9 8 4 Опа Вот так вот Ключ Только от чего ключ это Или это один из ключей отсюда? Отлично Один есть На одну загадку меньше Один, два Смотри, один, два Один, два Я так понимаю, загадки будут в каждой комнате А, либо это просто коп, который не дает нам зайти в дом, потому что они тут якобы расследование ведут. Да отстань, блять! Дай мне ребенка найти. Вот хулиган. Так, ну с этим мы справились, первый ключ мы нашли Осталось как-то попасть на второй этаж Только вот как И там написано в Опа Здесь нужно три куклы положить Там были кубики, тут куклы Куклы разбросаны по дому Ага. Возможно сейчас что-то распарится и я что-то увижу Нет, ничего не распарится и я ничего не увижу Я предлагаю забрать все эти кубики и оставить их в той комнате Он наверное услышал как я бегаю по дому Все, кубики все здесь были. Остается найти куколок, надо найти куколок и поставить их на дом. Но мне бы найти ножницы. Кстати, возможно там я ножницы и найду. Ну не знаю, эта часть какая-то поспокойнее, здесь нету такого прям, как в первых. Первый Hello И секрет Нейборн Нейборн А может там не обязательно должны быть куклы Может там в принципе должно быть что-то Либо я чего-то не вижу. А где взять ножницы? Подожди, а я могу туда отправить робота? Могу Вот в чем дело все Вот зачем нужен робот Дай-ка я вылезу через окно На всякий случай Ага, нет, так не работает Там вон за картиной что-то есть Где бы мне ножницы взять? А если через окно влететь?